Шанс, твоя судьба, Твой шанс и ты Ну что ж, а мы продолжаем. Я хочу приносить на эту сцену свою соведующую Ленуша. Встречаем, друзья. Спасибо. Я очень счастлива сегодня быть здесь. Спасибо всем вам, что вы сегодня здесь, что вы пришли. Действительно, очень творческий и замечательный вечер. Так как я не только ведущая, но и поэт, В преддверии Дня всех влюбленных И в преддверии долгожданной весны Я написала новые стихотворения, Которые сейчас прочитаю для вас. Давайте окунемся с вами в любовь Здесь и сейчас. Обнимай меня, обнимай Каждую нашу встречу Пусть на сердце всегда будет май Пусть объятия душу лечат Обнимай меня, обнимай Согревай улыбкой своею Мою руку никогда не отпускай я в тебе растворяюсь на Любовь внутри, Любовь снаружи, Она, как яркий свет звезды, теплом окутывает в стужу, Даря надежды и мечты. Любовь похожа на мимозу, Благоухает и цветет. Ее не спутаешь ты больше, Лишь в твоем сердце свет зажжет. Любите и будьте любимы, Любите то, что вы делаете, И делайте то, что вы любите. С наступающей весной, друзья! Спасибо!